Всем what's Вы на канале Учмане, а это значит, что с вас пушечный лайк и подписка. 2020 год породил огромное количество музыкантов, музыкальных блогеров и в целом интерес к созданию музыки сегодня вырос. Но чтобы начать всегда нужны базовые знания и сегодня я расскажу вам о пяти каналах, где можно научиться работать со звуком, записывать треки и делать биты. Бесплатно. Усаживайтесь поудобнее, мы взлетаем. Место номер пять. Отечественный битмейкер. Можно ли совмещать трофлы с со знаниями? Учитель в школе скажет, что нет. А автор канала Отечественный битмейкер ответит, конечно, легкое и простое повествование. Разбор стиля популярных артистов в купе с хорошей картинкой создает уникальную атмосферу и неповторимый стиль канала. А необычная форма объяснения помогает быстро усвоить материал. К тому же, автор частенько выкладывает свои проекты для подписчиков. коротко резюмируя, рекомендую. Готов. Сейчас осталось захерачить текст, и можно будет разносить индустрию. Место номер 4. Red Lamp. Достаточно приятный и уютный канал с интересной музыкальной тематикой, где автор проводит различные эксперименты с жанрами, делится собственной музыкой и записывает хиты со звездами прошлого. Каждое видео демонстрирует собой процесс создания музыки в целом есть чему поучиться Место номер три. Давид Бис. Я думаю, этот канал не нуждается в представлении, так как автор создал огромное количество вирусных мемов в ТикТок. Автор канала постоянно продумывает новые способы взаимодействия с аудиторией, раздает битпаки по цене шаурмы и так далее. Кто не смотрел, есть чем заняться после этого видео. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы вот будто Пабло. Тебе, Ау -ау! Место номер два. Янг Лев. Это уже легенда музыкального ютуба и автор главного в карьере Моргенштерна формата Easy Рэп. Янг Лев начал вести свой канал достаточно давно и даже почти записал фит с Ивангаем. Атмосфера на канале просто прекрасная. Рофлы в сочетании с туториалами и мощные эксперименты. Все как мы любим. Добро пожаловать обратно, дорогие друзья. Итак, начнем мы про, по, по, по хронологической ветке, окей? Okay? Первое место. Ваня IYBeats. Тут уже тяжелая артиллерия. Ваня пишет не только биты, но и музыку для кино, игр и делает целые симфонии. Разбирает обработку вокала и очень часто делает ревью проектов подписчиков. А также совсем недавно Ваня пересел на Ableton, что... Напиши в комментариях те каналы, которые смотришь ты, и я обязательно выпущу вторую часть. А пока всем учмане, шле-шле, пока. Увидимся в следующем видео.